В 2003 году в России появился Государственный комитет по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или просто госнаркоконтроль. Это спецслужба, которую позже назовут ПСКН. Служба запомнилась скандальными уголовными делами против ветеринаров и кондитеров и тем, что при ней контроль за наркополитикой неформально перешел из рук чиновников и врачей в руки силовиков. Подбросить наркотики человеку на самом деле невероятно легко. Задержание это всегда огромный стресс. Еще могут при задержании уронить, да? могут надеть наручники, то есть человек сразу теряется и в такой ситуации положить ему какой-то сверток в карман, в рюкзак вообще нибудь не составляет никакого труда. Для того, чтобы подбрасывать наркотики, полицейские используют э, разные трюки. Вот я постарался их классифицировать. Получилось примерно пять типов. Это самый простой подброс. То есть, я думаю, тут понятно, это провокация сбыта, то есть, когда человека э, тем или иным образом заставляют сделать что-то, что может быть квалифицировано как сбыт. Это квалификация как сбыт, то есть это когда у человека есть наркотики, но статью искусственно учителяют для того, чтобы это считалось сбытом. Это работа в Даркнете, то есть, когда полицейские либо сами владеют магазином продажи наркотиков, либо получают к нему доступ и ловят потребителей. И это досыпание, то есть, когда у человека изымается запрещенное вещество, и к нему добавляется какая-то безвредная примесь, например, сахар, которая считается потом, то есть, там, все считается наркотиком. Таким образом, вес изымаемого вещества увеличивается. Вы в определенный период времени должны раскрыть определенное количество а, преступлений из них определенное количество структурных а, преступлений и сама беда в положительной системе это не вот эта отчетность по преступлениям а так называемая положительная динамика а, в системе внутренних дел это когда вы например а, в 2001 году вы раскрыли три убийства четыре а, сбыта наркотиков три а, кражи и так далее и, соответственно, в следующем году вы должны не просто раскрыть не меньше именно тех же по статьям, о красных преступлений, а вы должны раскрыть больше. Это и будет положительная динамика. И Эти раскрытия вы делаете, как хотите. То есть вот тогда и происходят вот эти так называемые оперативные комбинации с, там, с подбрасыванием наркотиков, с выбиванием показаний и еще множество разных средств есть, как скрыть, собственно говоря, несовершенное э или заставить лицо, которое не совершало преступление, дать признательные показания. Писы, проведем? вытяжки, удобрения. большую часть жизни работал именно в сфере незаконного оборота наркотиков, грубо говоря, вся вся часть работы с наркотиками по раскрытию преступлений делилась, грубо говоря, на две плоскости. Это первая плоскость это когда нам нужны непосредственно раскрытия и мы задерживаем человека с той целью, чтобы по рапорту о обнаружении признаков с того преступления возбудить уголовное дело, направить его в суд и осудить этого человека, чтобы как раз была та самая статистика, как мы говорили ранее. И вторая часть, это когда мы, грубо говоря, зарабатывали, да, на этом есть оперативной комбинации, когда мы берем человека, естественно, для этой цели выбираются люди не просто так, да, из жизни, там, не домохозяйки, а те люди, которые причастны к употреблению наркотических средств, это не обязательных продаж. Да? человек покупает для себя и сам употребляет, там, тот же героин или гашиш и так далее. И дальше происходит это самая оперативная комбинация, то есть это от тупого подбрасывания там в карманы, да, чего бы то ни было, и дальше, лично да, смотря при присутствии понятых, изъятий, до комбинаций, связанных, когда вы задействуете магента, и, собственно говоря, это, конечно, более сложно, но более эффективно, потому что те люди, которых вы задерживаете, они, собственно говоря, сами уверены, что они сбывали наркотические средства. – Приходилось так делать? – Естественно. Петербургский социолог Алексей Кнора провел исследование и нашел возможное доказательство того, что полицейские часто подбрасывают наркотики. Он изучил данные судебных дел и выяснил, вес изъятых наркотиков чаще всего равен минимальному весу, который нужен для уголовного наказания. Вот график из его исследования. В нем отображены данные по марихуане. Социолог пришел к выводу, что, скорее всего, полицейские специально подбрасывают нужное количество вещества, чтобы можно было завести на человека уголовное дело. Жертвы подбросов не всегда случайные. Иногда наркотики становятся инструментом политического давления. Меня зовут Артем Лоскутов, я художник. Последний год пишу картины полицейской дубинкой. До этого, с 2004 года, делаю монстрацию. Первомайские парады под абсурдными лозунгами. Делали их на тот момент в 2009 году. Это была уже шестая, Ш шесть раз ежегодно, как бы каждый 1 мая собирается большая группа людей отмечает 1 мая приход весны какими-то своими самодельными плакатами э нарочито содержание такого, как бы, которое вообще не про политику, потому что, ну, нет никакой политики, тем более в Новосибирске. Вот и э на протяжении пяти лет это, ну, вызывало там интерес полиции тот или иной. Сначала тебя задерживают просто там штрафуют на какие-то 500 рублей, потом с тобой начинают вести профилактические работы. В 2008 году мы столкнулись с УБОПом, отдел по борьбе с организованной преступностью. Пытались там меня задержать, отвезли в отдел, перес, ну, сняли как бы, эти отпечатки, Паспортные данные, перефотографировали. У нас там выдался год такой, что мы не согласовали никаких. там каждый год были какие-то терки согласования, но в девятом это особенно обострилось. Там был такой сценарий, что мы собираемся на митинге Единой России, потому что он легальный, мы можем на нем прийти Первым, в Центр города ждем полудня, заколдовываем мэрию, там освобождается какая-то площадка, мы там проводим свою монстрацию, не устраиваем никаких беспорядков, расходимся и шлем фотки на адресацию РУ, какие-то там почтовые, ну, троллинг такой, который подействовал э, ну, прямо, так как он, видимо, и должен был подействовать на полицию. Они начали как бы оформлять нам беспорядки, э, прослушивать телефоны э, и все такое. Вот Через две недели после этого меня вызвали в очередной раз в центр Э на какую-то беседу. Я отказался, собственно, 15 мая вечером по дороге из университета возле дома. Меня догнали крепкие молодые люди. Взяли под руки, надели наручники, посадили в автомобиль ВАЗ 2114, типа того серебристого цвета, номера не помню. Провели личный досмотр, высыпали вещи и сумки вверху этих вещей, я обнаружил ранее невиданный мне пакет. Такой колобок, такой как бы завернутый в полиэтилен, обмотанный. Я так даже не видел, что такое. А зачем им это делать? То есть зачем меня было задерживать? Но ну, это было какое-то наказание, да. Нужно было проучить молодого какого-то студента, взорвавшегося, который там что-то ходит, выпендривается, как бы, да, страха не ведает, как бы нужно ему немножко осадить его типа не ходят на беседы, сейчас пусть в тюрьме посидит, немножко поморозится, выйдет, подумает над своим поведением. Ты же в 22 года еще этого не знаешь, что у нас так в стране? Ты смотришь час сюда по телевизору, думаешь, что там соревновательный характер какой-то, все дела. Мы сидели в СИЗО, там смотрели по телеку час сюда Ну, не то, что смотрели, а ты переключаешь каналы. А, там впадает сейчас сюда и все твои соседи по камере начинают материться и плеваться что, блин, что это за показуха вообще где такое видно Ты сталкиваешься с тем, как у нас работает вообще система судебная там, исправительная. В ноябре 2003 года ветеринару Александру Дуке из Москвы позвонил неизвестный. Он представился Антоном и попросил о помощи. Он сказал, что его агрессивной 100-килограммовой овчарке нужен осмотр ушей из-за хронической болезни. Дука приехал в офис без вывески, начал готовить раствор для обездвиживания собаки. В его состав входил кетамин. В медицине это вещество используется для анестезии животных и людей, но у него есть и альтернативные свойства – психоактивные. В 90-х его можно было купить в любой аптеке, вероятно, поэтому оно стало популярным не только у врачей. Когда раствор был готов, ветеринара схватили оперативники Госнаркоконтроля. Они и позвонили ему по телефону. Вызов врача был инсценировкой. Ветеринаров меняли сбыт наркотиков, но позже дело прекратили за отсутствием состава преступления. Случай Александра Дуки всего один из многих в долгой череде несправедливых уголовных дел против ветеринаров. Самое суровое наказание получил ветеринар Алекс. Александр Шпак из Петербурга. Ему дали 8 лет колонии за продажу кетамина коллеги. Бывший генерал-лейтенант ФСКН Александр Михайлов рассказывает, что спецслужбу создали в ответ на рост зарегистрированных наркозависимых в стране. Во-первых, задача была выстраивание вообще государственной политики в сфере борьбы с наркотиками. И именно государственной политики. С точки зрения борьбы с самой, так сказать, с распространителями, тут было более-менее все ясно. Но было, был существенный аспект, связанный с тем, что в 1992 году была декриминализирована статья за хранение наркотиков, поэтому, значит, важно было вернуть людей, которые прямо или косвенно употребляют или склонны к употреблению наркотиков, вернуть нормальное человеческое существование. Вот это вот была основная задача. Что касается составляющей силовой оперативности. Конечно, перед ФСКН стояла задача по пресечению поступлений в Россию крупных партий. Другой известный кейс – маковое дело. Это уголовное дело в отношении 13 человек, большинство из которых обвинили в контрабанде наркотиков под видом поставки кондитерского мака. Собственно, полиция в годы своего существования отличилась всякими бессмысленными и вредными инициативами. Одной из такой инициатив были преследования предпринимателей, которые возили и продавали мак в России. Действительно, там одно из самых больших уголовных дел, которое тысячи томов насчитывало, было против предпринимателя Сергея Шилова. По этому же делу шла химик-ботаник Ольга Зеленина кандидат сельскохозяйственных наук, который, там давала заключение специалиста о том, что этот мак а, не является там, маковой соломой, а действительно кондитерский мак, и еще десятки участников были объединены, объединены по нему. Они ввозили тонны, там, десятки тонн мака в Россию легально, по документам, через таможню, и продавали этот мак по всей стране. То есть Такая легальная предпринимательская деятельность, которую наркополиция выдала за незаконный оборот наркотиков и э, стала бороться с как бы, ввозу мака в Россию вместо того, чтобы преследовать там, наркобизнес. И это уголовное дело закончилось сразу после ликвидации ФСКН и оправдательным приговором в отношении всех участников. Все эти рейды, преследования там, предпринимателей за МАК, проверки стоматологических клиник, там, контроль за обезболивающими, там, за медицинскими организациями – это все наследие ФСКН Потому что ФСКН когда появилась, ему пришлось какую-то свою нишу искать в этом, как бы, борьбе с наркотиками. Потому что было же и так МВД, которое тоже там, задерживало этих наркопотребителей, раскрывало какой-то сбыт, какие-то факты приобретения, хранения. А в СКН нужно было как-то оправдывать свое собственное существование искать все время новые ниши для борьбы с наркотиками. И они вот находили такие как бы и, и, идиотские совершенно как бы формы. То преследование там ветеринаров за то, что они сбывают кетамин кошкам, то значит кондитерские дела и так далее. Сейчас наркополиции уже нету. Есть МВД, но все те же самые сотрудники, которые этим занимались и привыкли уже там, за сколько лет, 10 лет, 11 лет существования ФСКН, да, с 2004 по 2015 год, вот, они привыкли этим заниматься и занимаются. Вот, кстати, с этими делами по кондитерскому маку их вроде стало меньше, а остальное все, в общем-то, и осталось. Меня зовут Тария Беляева, я подсудимая по делу о бупропионе. В январе, где-то зимой 2019 года узнала про бупропион, потому что искала таблетки, которые помогут мне с депрессией, потому что таблетки, которые имеются в России, они мне не подходили. Мы сменили с психиатром моим личным несколько схем, очень много схем. Мы с 2016 года сотрудничаем. вот И что-то подходило, но не совсем. И, как я посмотрела, другие люди тоже его заказывали, из России в том числе, и из-за границы заказывали. И до этого у них не было никаких проблем. Поэтому после э, переговоров с моим врачом я решила заказать. 8 апреля она пришла. Мне пришло соответствующее э, оповещение по почте, ну, в смысле с почты. Я прихожу. Меня задержали, попросили положить сумку на пол, отобрали таблетки, сказали, что вы задержаны по поводу того, что, возможно, вы проводите наркотические вещества, возможно, вы совершили контрабанду. Я уже там плакала несколько раз, была в шоке и решила подписать. Вот, мол, штраф больше ничего не грозит. Подписала, и только после этого ко мне приходит адвокат. Это не госзащитник, это, как мне сказали, дежурный адвокат. Дежурный адвокат приходит и говорит, что мне грозит от 15 до 20 лет за контрабанду... 15 до 20 лет колонии за контрабанду в крупном размере. Я в ужасе, я в шоке, я понимаю, что сама себе подписала приговор, признание подписала. В начале 2010-х годов в Россию хлынули дизайнерские наркотики. Это производные обычных наркотиков, которые из-за незначительных изменений в химической формуле не считаются незаконными. Их продавали в ларьках под видом солей для ван и удобрений. Чтобы справиться с легальными психоактивными веществами, ФСКН решила запретить все производные всех наркотиков. То есть в официальный список запрещенных веществ добавили понятие «производные наркотических средств». Вещество, которое заказала Беляева, считается наркотиком как раз из-за этой поправки. Но в российском законе, как всегда, получилось черт что, потому что производное э, ну, — это понятие из химии. В химии оно имеет э, два значения. Иногда производным называют э, вещество, которое можно получить из другого вещества. Ну, то есть если я из спирта получаю вкусную кислоту, то кислота – это производная спирта. При этом совершенно не означает, что одно вещество из другого можно легко получить. Возможно, но это как бы абсолютно бессмысленная речь. Э, никакого определения производного при этом, нормально, что они под этим словом имеют в виду, они не дали. Павел с коллегами написали алгоритм, который ищет все возможные производные наркотиков и увидели, что к ним относятся вещества, которые используются в бытовой и пищевой химии. Химики выяснили, что по закону сахарозаменитель аспартам должен быть запрещен, потому что это производная наркотика амфетамина. Четко полагаем, что аспартам, например, это подсластитель, который используется в кока он под эту формулу подходит. Компания-производитель антидепрессанта, которая заказала Беляева, не продлила регистрацию лекарства в России. Из-за этого следствие решила, что это не медицинский препарат, а производная наркотика эфедрона. Из того, что я нашла, он был абсолютно легален. Просто не зарегистрирован. Но зарегистрированные препараты в России не нелегальны прямо сейчас из-за юридической ошибки почти десятилетней давности Беляевой грозит до 20 лет колонии. Ну и ФСКН его деятельность ФСКН, конечно, привела к тому, что еще больше усилилась политика мира свободного от наркотиков, идеология это там, нулевой терпимости к наркотикам и вот эта борьба с пропагандой, вот эта дегуманизация человека употребляющего наркотики именно там все эти инициативы ФСКН по блокировке как бы, информации, которая приводит к тому, что там э, э, типа, любой положительный образ человека, употребляющего наркотики, объявляется как бы, вне закона. Как будто бы о человеке можно говорить только через призму как бы, его каких-то проблем там, с какими-то психоактивными веществами, а не как о человеке. И этот подход и э, э, э, эти законодательные изменения — это все, в общем, следствие той политики, которая начата ФСКН, была вот именно в области пропаганды и борьбой с снижением вреда, заместительной терапией. Ну и сейчас ее успешно продолжает МВД. В общем, на тех же самых как бы, основаниях по проводит политику. Она никак не изменилась с ликвидацией ФСКН. И это показательно, потому что, в принципе, неважно, отдельное ведомство как бы, борется с наркотиками или э, обычная полиция – Потому что, в принципе, если этим занимается только полиция, то она только так как бы и может бороться с наркотиками.